привет ребят я вас всех хочу с огромным удовольствием пригласить на трехдневный безоплатный марафон что будет в этом марафоне многие мне пишут что не могут выйти на сухие дни что зажоры что не понимают почему мы остановились вот в этой точке своего восприятия данного мира и почему не можем двинуться дальше ведь столько знаний есть столько опыта столько практик пройдено что с нами не так? Ребят, с вами все так. Просто каждому не хватает какой-то маленький-маленький триггер. И на этом трехдневном марафоне мы попробуем его пройти. Не просто попробуем, а абсолютно точно пройдут. И кто-то пойдет дальше в 21 день марафона, а кто-то и дальше в 40 дней. И, возможно, будет выход на другой уровень не только осознания, но и вашего качества уровня. Это безусловно. Что будет в этих марафонах? Конечно же, это будет несколько эфиров в день. То есть это будет с утра. Я буду выходить и говорить, с чего мы начинаем день, почему мы так начинаем, что происходит с нашим организмом. Это будет касаться как питания, как чисток, так и, конечно же, физических нагрузок. Ну и, конечно же, у нас будет ежедневный прямой эфир с психологической проработкой, что происходит на данном этапе с нашим телом. Присоединяйся.